В связи с этим и в связи с тем, что устав университета у нас не меняется, мы издали соответствующие документы. И я должен сообщить, что э, у нас Иванович сейчас является председателем. Можем начать заседание. Повестка дня представлена на экране, поэтому я ее зачитывать не буду.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 конкурсно комиссия рассмотрела э, претендентов на заведование кафедрами и единогласно рекомендовала все кандидатуры к участию в выборах.